Всем привет, с вами Карп. Я, в общем-то, сейчас направляюсь домой. У меня с собой была кость, и я ее кое-куда, так сказать, спрятал. Если вы ее найдете, то, он, можно сказать, самый внимательный человек на земле. И если вы ее найдете, ставьте лайк. В общем-то, я сейчас направляю свою хату, буду играть с другом в Майнкрафт. Мне один знакомый сборку скинул, якобы типа говорит, там можно встретить Боби 1545. Я думаю, что вся эта чушь полная, но в принципе можно постараться найти. Может быть это и правда, посмотрим. Надо это выяснить. Надеюсь, он согласится поиграть в Майнкрафт. Он, в принципе, давно не играл, как и я. Так, ладно, в хату я попозже зайду. Сейчас надо ему все объяснить, как обстоит дело, в принципе. Открывай, давай, Фред. Кого там несет, бля? Чем меня опять отвлекают от моего важного дела? А? Только я залез в джакузи, а? какая-то падла лезет. Сейчас иду, открою я. Сперва, наверное, надо спросить, кто это, а то это может кто-то быть из моих недругов. Кто там? Кого сюда несет? Скажи ли, я не открою дверь! Обратно вернусь к своим делам. Фред, хорош придурять! Я ж тебе звоню по телефону, сказал, что зайду, предупрежу кое о чем. Давай открывай дверь. Да, по телефону предупредить никак нельзя. И Вот именно надо отвлекать человека, когда он занят. Давай, выкладывай, что у тебя там. Короче, мне один знакомый подогнал такую сборочку, где находится якобы Bobby 1545. Но ну, он якобы меня так заверил, то, что он там находится. Я еще об этом не знаю точно. Нам это надо выяснить. Поэтому я тебе предлагаю поиграть в эту сборку в Майнкрафте. И как бы, чтобы мы смогли узнать, существует Бобби 1545 или нет. Надо развеять этот миф. Понимаешь? Что скажешь? Пойдешь катать? Или че? Ну, я знаешь, на самом деле давно забросил Майнкрафт. Уже реально давненько не играл. Не особо хочу возвращаться туда. Зачем, в принципе? Слушай, этот знакомый мне заплатил 50 тысяч рублей за то, чтобы я прочекал эту сборку. Поэтому я тебе предлагаю тоже как бы прочекать ее, он заплатит как бы нам вдвойне. Тебе 50 тысяч, и мне 50 тысяч. Ты чё, отказываешься от халявных денег, просто поиграв в игру? Серьезно, что ли? Подожди, подожди, про деньги ты чё, ничего до этого не говорил? Да, я тогда согласен. Раз 50 тысяч халявных. Я, конечно, и без этого тоже такой, ну, богатый человек. Но 50 тысяч на дороге не валяются. Давай, ладно, запускай там комп, все дела. Погнали в эту твою сборку. Но какое доказательство того, что меня не обманут? Есть подтверждение, что мне заплатят деньги? Там, короче, договор специальный. Вконтакте, короче, мы там все оформим. Ну, он тебе оформит, точнее. У меня тоже договор с ним есть, вот в чем суть. Я тебе, в общем-то, скину ссылку на его страничку. Вы там и все обсудите, договоритесь и все такое. Ну И, в принципе, пойдем катать, что скажешь. Да, я согласен, Все заметано, давай, подключайся, кидай ссылку, я пошёл пока что, приму кое-какие, так сказать, ванные процедуры. Блин, вода наверное, уже остыла, надо подогреть, сейчас будет. Да уж, если мне так каждый раз будут платить по 50 тысяч, типа поиграть в какую-то игру, то я тоже не против на самом деле. Забыл, кстати, я вот это, выключить программу, сам компьютер, монтировал там. А надо пасать давно не ссал самой работы, с самого окончания дня, бля. А че же мне потратить 50 косарей? Деньги достаточно немаленькие. Надо бы, короче, да, составить список товаров, которые я хотел давно приобрести. Так бы тут же. Ну пока что, пожалуй, приму-ка я джакузи, отправлюсь прямо сюда. Ну, чё там, Фред, поговорил с тем самым моим знакомым-то или нет? Договорились вы обо всем? Да, мы поговорили все, обсудили. Он мне предоплату внес 25 косарей. Остальные 25 косарей пообещал потом скинуть, как мы там прочекаем все. Ну чё, потопали? Все-таки рудвичемся, поиграем, поубиваем там кого-нибудь. Мобов все дела. А хотя, кто знает, может и не только мобов, может тебя убивать буду. Это же довольно весело, сам помнишь. Ну, я зашел в Майнкрафт, в общем-то. Сейчас создам мир и, в принципе, подключится ко мне. На сборке также какие-то моды стоят. но Ничего убирать не будем, он сказал с модами проходить. Все вот как вот в сборке там есть, так и будем проходить. Иначе он ничего не заплатит остальное. Так, ладно, создаю мир. Как бы его назвать? Может быть твоим именем назвать, а? Зачем? Так, сейчас погоди-ка. Пусть будет Фред из Крюгер. Ты че, обалдел что ли? Какой Крюгер? Назови просто Фред, красавчик, ёпта. Ага. Хрен там. Все, мир создается, жди. Да я пока захожу, че жди. Сейчас зайду и присоединюсь. Порт только не забудь мне дать. Да все я тебе дам, не волнуйся, все нормально будет. Интересно, все-таки, получается, смотри, вот в истории, как бы если Боби бить, он будет ну, иметь в виду убивать. То он будет агрессивен по отношению, как бы, к нам. Но если мы его не будем, получается, убивать, может быть, получится с ним подружиться? Так, ладно. Режим игры выживания. Использование часов выключить. Открыть мир по сети. Порт 55023. Давай, заходи, Фред. На, да, ща. У меня почти загрузилось. Все, захожу. Хотя а секунду мне дай, мне надо выпить. У меня что-то в горле все пересохло и живот болит. Что-то за мной происходит ненормальное. Наверное, все таки не надо было так много в джакузи сидеть. Я не знал, что от сидения на порно-сайтах можно забеременеть. Фред, видно только с тобой такое произошло. Все, короче, погоди в тубзик надо сгонять по-быстрому, на толкан, блядь, сесть и... Выстрелить то говно, то, что меня, блядь, нахуй прислали. Так сказать, по почте, блядь. короче, скоро приду, жди. Короче, Фред пошел срать, его уже 25 минут нет, это просто пипец. Сколько его еще ждать придется, это просто невыносимо. Я надеюсь, мой друг зайдет. О, наконец-то зашел, неужели? Че так долго-то, а? На, просто у меня там еще дела появились. Ну че, погнали тогда? Начинать там строиться, добывать дерево и так далее, всякую вот эту хуйню. Давно в Майнкрафт, на самом деле, не играл. Ну, сейчас будет время вспомнить. Погнали. Слушай, довольно-таки красочное место, я тебе скажу, да? Можно даже, даже здесь поселиться, по сути. что скажешь? Ну, нахер, я вообще не люблю цветочки эти все вонючие. Нет, ты лучше в каменную местность переместиться, в горы там, вот, знаешь, я, у меня есть идея вон туда переместиться. Пойдем за мной, короче. Ну погнали, куда ты хочешь-то? Вон туда, куда-нибудь можно. Там достаточно хорошее место. Я люблю реально камни, такую горную породу типа. Лучше там поселимся. Ну чё бы и нет, в принципе. Цветочки, знаешь, какой-то прям сказки напоминают. Подобное как бы локация. Пойдем туда. Чё ты знаешь, не нравится мне это место, какое-то оно, ну серое, унылое. Смотри, что нашел. Цветочек, держи. Как раз для такой девки, как ты. Ты охренел, пошел нахер своим цветком! Сам ты девка. Знаешь, короче, была у меня бывшая одна такая. Ну, цветочки я ей подарил, а ей он не понравился, видишь ли? Забрал, короче, обратно и ушел просто, прикинь. Охуенная история, я тебе скажу, друг, вообще самая лучшая. Твою налево. Обалдеть. Чё за хрень? Почему здесь верстак? Фу, я сам не понимаю. Его ж может только поставить человек, нет, разве? Типа жители не могут, да и вообще никто. Ни никто из мобов. Я что-то не понимаю. Смотри, нету этого ствола дерева. Обалдеть. Слушай, может быть это Боби как раз-таки, а? Может быть мой друг оказался прав насчет сборки. Он действительно этот Боби существует. Твою мать. Может быть куда-то дальше, а пройдем? Да, я не против. Пойдем другое место поищем. На верстак ты возьми, не забудь. Да, как без этого-то. Правда, если это чужой верстак, я не знаю. Блин, ну ладно, наверное, ничего не случится, если мы его возьмем. Слушай, я, короче, хочу... О, дождь тварик начался. Освежающий. Жаль не чувствую. Это все-таки игра. Короче, я хочу забраться наверх, но нам нужны блоки. Давай, поставишь верстак, я добуду немного камня. Да давай. Иди добывай. Сейчас я кирку себе сделаю. У меня дерево есть. Деревянная кирка. Мечта любого шахтера. Так, сейчас давай. что там вообще надеешься найти наверху? Ну не знаю, может быть, деревню NPC найдем или че-чего-нибудь. Думаю, можно найти чем нибудь интересное. Верстак, я у тебя решил, короче, своровать. Не буду тебе доверять такую ценность. Смотри, Фред, деревню нашли. Ты прям ванга долбаная. Угадал то, что мы деревню найдем. Да ведь по сути сундуки могут быть. Че, спустимся или как? Нет, что-то не хочу обратно спускаться, я этот проход так долго времени копал. Ну нахрен. Пойдем что-нибудь другое поищем. Нет, ты как знаешь, а я пойду деревню ограблю. Там жители есть, сундуки. Ну ты как знаешь, а я пойду своими делами заниматься. Все, до скорых встреч. Увидимся потом. Ладно. Я потом снова поднимусь как бы по этому проходу, окей? Да-да-да. Так, ну можно спуститься, кстати, вот по этому ручью. Почему бы и нет? По проходу больно долго, а тут я смогу обойти просто. Да, по сути, можно так и сделать. Главное, не свалиться, не умереть. Особо умирать не хочется, что-то пока что. Так, как-то вот так вот, по Отлично. Вот так. Да, я думаю, у меня получится, в принципе. Надо просто аккуратненько как-нибудь. Ладно, насчет счет три. Раз. Два. Какого хрена? Это... Чё это было? Вода превратилась в лед. Что за бред? Как такое возможно? В Майнкрафте же не должно такого быть. Я, Я в недоумении просто. Я... И снова превратилась в воду. Фред, это какая-то хрень. Какой-то бред вообще происходит. Чё у тебя там? Я тут это самое, дерево добываю. Тут короче это... Вода превратилась в лед, я чуть не упал, не умер, как бы ну, я упал, но я жив. Сейчас я спущусь к тебе, погоди. Так уж и быть. Уступлю своим принципам. Траты времени. Может быть, действительно там что-нибудь в деревне ценное есть? <сосы> Это жесть. Какая-то хрень реально произошла. Долбаная хрень. Блин. <сосы> Знаешь, я что-то уже передумал, может быть, не будем играть а, в эту версию. Она какая-то странная, реально. Да брось ты, нормально все. Ты меня разыгрываешь 100%, не могла вода превратится в лед. Я не разыгрываю, действительно превратилась. Момент прыжка моего. Такое ощущение, как будто... Блин, я умер, извини. Так получилось. Мои вещи возьми, а хотя нет, не трогай. А почему в твоих вещах автомат лежит? Я сам не знаю. А что, у меня реально автомат там лежал? Да, у тебя до сих пор он лежит, какого хрена? И вообще, и прочие вещи. Я не знаю, у меня просто дерево было и верстак. Охренеть, действительно, автомат лежит. Это, видимо, в моих там этих дальних карманах было, в полном инвентаре. Подожди. Он что, стреляет, автомат этот? Походу, да. О охренеть, реально стреляет. Блин, офигеть, а как так-то? Откуда он у тебя взялся? Я без понятия, может, меня его кто-то подбросил? Подожди, кто тебе мог подбросить? Что за бред? Здесь что, игроки что ли есть? Кто тебе мог подбросить? Я знаю, кто этот автомат подбросил. Это Боби, Сборка от Боби, пта. Нормас? Не смешно, если честно. Да не самому не смешно! Какая-то хрень происходит. Никакого чертового автомата и остальных вещей у меня не было. Знаешь, это как будто чья-то шутка злая, как будто какой-то розыгрыш. В лед вместо воды. И еще автомат твой в инвентаре с остальными какими-то вещами странными. Это вообще ненормально Надеюсь, такого говна больше происходить не будет Да, я тоже Вот, кстати, что у меня еще есть Я не знаю, откуда эти вещи в натуре Здорово, житель, блядь. Че у тебя тут нет? Давай посмотрим Че там? Да тут ну, яблоко Какая-то, короче, тень. Смотри, ка ачивки О, ну ч, погнали дальше Смотреть, что тут еще есть Так, давай-ка я посмотрю О, здорово, братан Тут пусто Пока ничего нет Чисто-чисто там. Да, ну погнали в другие дома. Я, знаешь, до сих пор сейчас в шоке пребываю, не знаю. Да я тоже, братан, не знаю, что происходит, какая-то ахинея. Я вот думаю, что, может быть, немножечко сейчас отключиться, джакузи принять, потом снова поиграть. Да давай уж начали, давай немножечко еще поиграем, там часик, потом в джакузи свою пойдешь, подрочишь там, посышь и так далее. Ты чё? я такими делами в своем джакузи не занимаюсь, оно дорогостоящее. Да ты что, меня не бей, охренел что ли? Что сейчас, убьешь меня? Ты на вообще себе уже ресурс там надыбал? Автоматы какие? дай мне что-нибудь? Я вообще пустой как бомж. Давай, Вот я сейчас тебе могу шлем дать, кольчугу и ботиночки. Вот что, яблоко. Гнилое, правда? Да ты чё, здесь нет гнилых яблок, только свежие. Свежая продукция. Не пизде. Пойдем, короче, дальше грабить. Жители прямо ждут, чтоб мы их ашманали, Обшманали их карманы, епта. Ну пойдем, пойдем. Ты броню свою надень, что ты ходишь как голый? Короче, мой друг оповоумил, это просто пипец. Выжигают тут все дома, всю деревню жжет. Жители бедные не знают, что им делать. Просто ужас какой-то. Фред, что ты делаешь, зачем? Нам деревня это пригодится, с ними торговать можно. Мне насрать на все, я сожгу все, мне хоч хочется веселья. Сейчас еще с автомата постреляю. Да прекрати, патроны пригодятся. У тебя же там ограниченный запас патронов. Твою мать, надо валить отсюда, сейчас тоже сгорю здесь вместе с жителями. Ну, ты беспредельщик, конечно. Да, я такой. Я люблю такое делать. Люблю пожары. Сейчас, кстати, тоже получишь пулю в лоб. Понял, да? Я тебе что сделал? Успокойся. Нет, я не собираюсь успокаиваться. Ты что думал? а? Убери ствол. Нет, нет. Ты такой правильный, смотрю. Мне это на Я сюда зашел веселиться, а ты мне мешаешь. Сейчас ты, сука, получишь, у греба. Ты погоди, блядь, тут чё, сука... Блядь, Фред, не убивай! Нет, хуй тебе! Сдохни, сука! Вот ты пидор, Фред, просто пидор! Вот собака взял меня, убил! Ты там где, а, Фред? Да я тут, прохлаждаюсь! Ой, я тебя нашёл, нормально! Неужели? Я уже думал, ты там сейчас ещё 10 минут меня будешь искать! Значит, получается, ты меня убью и просто здесь отдыхаешь, что ли? Да, я хлебушек жарю. А чё, проблемы у тебя какие-то? Вещи мне отдай. Конечно, я тебе ничего не отдам. Вот могу хлебушек дать. Нахер он мне твой хлеб нужен? Я его сейчас сожгу. Ты чё охуел? Как ты посмел сжечь мой хлеб? Я сейчас весь тебя всю дурю выбью, ублюдок. Знаешь, что я тебе скажу? После того, что ты сделал, я тебя вообще в костер могу скинуть, пока паучи ботинками поебалу. Давай остальную мою броню. Хер там был. Я в джакузи сейчас пойду, а своего персонажа посажу сидеть около костра. Все, альведерчи, епта. А мне чем прикажешь заниматься? Иди дом строй, я не знаю, делами занимайся. Все, я пошел, вода нагрелась. Сейчас броню надену. Чтоб если мобы на меня нападут, мне не страшно было. Ну ты смотри, чтоб меня не убили мобы, ёпта. Я доверяю тебе свою жизнь. Не убей меня, смотри, а то я тебе потом отомщу. Пидрила, А Охеренно устроился и убил меня еще Дом хочет, чтоб я ему построил. Вообще. Жизнь хороша, как говорится. Блин, надо мне тоже будет джакузи купить. Ну, кстати, вот я... Ё... Чё? Это что такое, ферма? Это он по-тихому построил. Кстати, реально, может и он... Ну зачем ему это? Хлебушка? А ну да, по сути, логично, он же хлебушек там жарит. Наверное, он построил, по сути, эту ферму. Мотыга, яблоко. мою яблоко, сын, собаки спиздил. Падла такая. Ну ладно, пока что займусь, так сказать, рубкой деревьев, наверное. Или что? Или можно, кстати, типа еще ферму сделать? Ну типа, мне правда семена нужны. Ммм... Ладно, пока покопаю грядки новые. Может быть у него семена есть. Сейчас побольше жра. Ч? Какого хрена? Ч за бред? Бобби 1545? Так что это? Это все правда? Реально? Обосраться а а не встать.